Теория тогда все известно, но ничего не работает. Практика тогда все работает, но никто не знает почему. Так в свое время сказал Альберт Эйнштейн. Также считает бывший шеф-редактор газеты Бизнес онлайн. Так, 8 ноября студентам Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций удалось побывать на уже еженедельном мастер-классе. В этот раз в роли приглашенных гостей выступили Ренат Белалов и Андрей Лебедев. Главной целью мастер-класса Рената Белалова было рассказать о практике создания крупного мультимедийного СМИ, а также помочь студентам найти себя в медиапространстве. Без практики невозможно, но я все-таки вот больше за практику. Я, честно скажу, я учился на журфаке в свое время тоже, но научился заочно. И у меня был сильный перекос в сторону практической работы. Я уже где-то в курсе на четвертом был главным редактором газеты. Поэтому я и сейчас уже всем говорю, там, независимо от формы обучения, вы за на ним научитесь. Не надо максимально возможные силы и время тратить на практику. Если взять стакан манной крупы, 5 стаканов молока и варить, помешивая, получится манная каша. Опытный мама мамы каши выйдет вкусной, а новичку, скорее всего, придется довольствоваться манными комочками. Также продакшн – те же ингредиенты, рецептный результат разный. Так директор телестудии «Альян ТВ» рассказал о работе независимой продакшн-студии в современных условиях. Студенты казанского журфака в этот вторник смогли узнать не только о его устройстве и работе, но и том, что продакшн-студия является неотъемлемой частью любого канала. Весь мир строится по принципу такому. Есть телеканал, который э, сам производит исключительно новости, ну, может быть, еще какие-то аналитические программы, которые определяют лицо, политику канала. Все остальное заказывается у независимых продакшн-слуги. К сожалению, у нас, вот в республике эта практика не развита. В Москве уже давно так. У нас приходится с трудом пробивать. И мы, наверное, одна из немногих студий, которой как-то удается реализовывать эту практику. Мастер-классы становятся уже неотъемлемой традиционной частью Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций. Каждый раз студентам удается узнать что-то новое и то, что обязательно поможет им в дальнейшем будущем. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универ -Ньюс.